Всем здорово, чуваки! Как ваше настроение? Я с вами, естественно, как всегда Димасик. Ребят, сегодня мы играем на Crazy Monkey, играем на этой казиношке. Поэтому, естественно, лайкосик под видосик, подписочка на канал. Будем приступать. Сегодня у нас на балансе 10 тысяч рублей. Попробуем поднять 100 тысяч. Если все будет прям прекрасно идти, то можно до 150 дойти, я думаю, без всяких проблем. В общем, пишет мне в комментариях, очень часто видел. Подскажи игровые автоматы по Бету. То есть, игровые автоматы MaxBet вот так вот, как бы... Скоротим, да, это все дело Будем назвать это так В общем, покажу вам один из лучших Реальных игр автоматов в MaxBet То есть по MaxBet сегодня будем мы играть Давайте поднимем 15 тысяч уже будем идти по 1800 В общем, я покажу вам, как Обезьянка дает MaxBet нам Какие выигрыши будут с этого всего И, в принципе, уже решите для себя Стоит ли играть Стоит ли депозитить максимальный там, Свой бюджет, допустим, если у вас максимальный бюджет 5000, то Естественно по максбету вы особо не разыграетесь Там, Если допустим поднимите некую сумму Тогда уже нужно Вот если десяточка будет То там поднять до 15 Не составит вам труда В принципе мы сейчас уже это будем делать Так как мы просто раскручиваем пока мистер автомат И я думаю последнюю раскрутку фиганем И будем уже ставить Неплохие такие суммы Так, 987 рублей нам палат Перейдем на 5 линии, ребят Это некая тактика, в общем, сейчас я вам покажу Как быстро поднять можно бабосики в таком районе, да То есть, 500 рублей ставим на 5 линий И поднимаем до 15 тысяч рублей Не изменяем, как бы, вот эту сумму, да То есть, крутим, ребят Оно сейчас само, как бы, нам подкинет Бонусную игру какую-нибудь Либо же просто хороший выигрыш так, давайте, крутим Да, сейчас мы минусы ходим, так, в принципе, и должно быть Ждем какую-нибудь конкретную бонуску хорошую Вот, допустим, как вот эту Смотрим, какая она будет Естественно, бонуска выпадает нам И это уже хорошо Уже, э, как бы, успех перед нами, можно так сказать, да Только посмотрим, какая... Вот, сами видите, x10, 5000 рублей, привет э, Как осина, я думаю, тысяч мы поднимем не 10 тысяч, я имел в виду сейчас В данный момент, да, X15 есть, хорошо 14785 Переходим на 7 линий, ставим MaxBet 1400, до 20 тысяч Крутим именно в таком диапазоне То есть, если минус уходим Не переживаем Если же прям уже там критическая сумма Будет, допустим 4000 рублей, да, тогда нужно будет менять тактику Но, по сути, все должно идти Как вот сейчас То есть, сливаем, сливаем, получаем бонусную игру Поднимаем бабочки, ребят Главное не переживать, потому что Сами сейчас, если честно, переживал. Вот на грани мы уже, кстати эм, Находимся, но ждем Бонусную игру Или же хорошую ставку, хорош, хорош 26 кусков, хорош, 32 Нихрена себе улов есть Так, переходим на 9 линий Ставим макс MaxBet и просто по 1800 Фигачим уже до Нашей заветной суммы, можно сделать деноминацию То есть э, увеличить кредит в X2 Но 50 кусков выпало вы ч нахрен? Я только сейчас понял. Я сорю десятка, сорю 50. Чуваки, игровые автоматы MaxBet к сами все видите, в принципе. Отлично идем. Отлично идем, серьезно. Макс прям тащит. Смотрите, космора 800, и выпадает нам хорошую. Мы сейчас 50 кусков подняли за одну ставку. Вы вообще понимаете, что это? Это даже не бонусная игра была. Так, ждем бонус, уже 89 тысяч есть, ребят, ну не знаю, с таким успехом, по моему мнению, давайте MaxBet на 1000 попробуем на 5 линий. с таким успехом, по моему мнению, можно, в принципе, дойти до до 200, если все будет так хорошо, серьезно, попробуем даже 10 тысяч поднять, если же буквально вот еще за 5 минут поднимем 150, тогда можно будет идти до 200, конечно же, так, давайте-ка, X5 Будем сейчас, наверное, по 1800 просто фигачить Это так, для разнообразия касать набрал И 10 тысяч мы поднимаем С этой ставочки Естественно, это очень хорошо, мне это довольно-таки нравится И почти уже Соточка у нас есть, 94 тысячи И, ребят, я вам скажу, но ну, это Главный претендент на то, что Реально звание лучшего автомата по MaxBet Удоровые автоматы MaxBet, сами все видите То есть, все хорошо работает Крейзи Манки просто уничтожает как говорится, секрет успеха, да? Мой секрет успеха, таких бабосиков, это Крейзи Манки, естественно, или Макс Бет. Так, смотрим, что нам выпадает дальше. 600 рублей, 10 600, 14 600, 15. Ни хрена себе, ребят, насыпает просто офигенно. То есть, ничего другого не могу. Еще и бонусная игра. Вы посмотрите, что нам преподносит Крейзи Манки. Сегодня каска у нас, естественно, присутствует. Кстати, вот, если честно, обезьянка с этой каской как-то смешно выглядит, я не знаю. По крайней мере, смешнее, чем без. Э -э так, 150 у нас уже есть. 150 тысяч у нас уже есть. И мы продолжаем. И мы нахрен продолжаем. И мы, собака, продолжаем, ребят. 90 кусков. Если сейчас угадаем, просто я не знаю. К сожалению, нет. 90 кусков. 90 тысяч рублей с одной ставки. У нас 205 тысяч рублей получается на балансе, ребят. Ну, давайте покрутим до 250 Я думаю Возможность есть Крейзи Манки нам как бы подсказывает. Давай, братишка, покрути еще У тебя сегодня твой день, да И в принципе я полностью Так сказать, в твоих руках Как бы это все равно не звучало Ах! Обожаю. Обожаю Крейзиманки. Игровые автоматы MaxBet лучше из них. Поэтому Crazy Monkey... Ребят, переходим по ссылочке в описании. Прямо сейчас, в принципе, юзаем то же самое, что и я сейчас делаю. Тоже по моим тактикам, по моим схемам. Так, 7700 Хорошие суммы выпадают нам, ребят И бонусной игры нету. К сожалению, 2 обезьянки. Нам 3, 4 обезьянки. Хорошая бонусная игра. Возможно, это конечная наша ставка была, да. То есть последняя. Посмотрим, что преподнесет она нам Надеюсь на что-то хорошее Кувалда И, конечно же, X3 Слабая бонусная игра у нас будет Ну, 220 тысяч у нас рублей Уже присутствует, как бы, да 9400 есть, ребят Там остается совсем немного 250 дойти Я думаю, на этом реально Стоит уже закончить, потому что Ну, нужно вовремя всегда остановиться Крутим автомат Пока мы... там 2000 выпало неплохо еще одна бонусная игра. Реально, мне просто э, бонус... Бон, как это назвать? Бонус-капад. Давайте назовем это бонус-кападом. Э, не знаю, ну... Пока... Ну, X1, к сожалению, тут вот не очень было. С твоей стороны, да? Обезьянка. 1800 мы возвращаем. Э, тут у нас, к сожалению, ничего нету. Э, покрутим, наверное. Можно, конечно, уже остановиться, но... Что-то хочется 250 дойти. Конечно, мы сейчас можем сослить, и это будет э, не очень хорошо. Не знаю, рискнуть. Или же не, не стоит. Или же не стоит. А ну давайте подумаем. Ладно, давайте. Последнюю ставку делаем. Какая она будет, такая она будет. Остановимся, ребят. Потому что, мне кажется, мы сейчас начнем сливать уже в данный момент. Э, посмотрим, ребят. Просто подняли по ходу 250, нет, 240, ладно, ребята, остановимся на этом, я думаю, у нас у меня в итоге получилось 240 тысяч рублей, ребят, с вас, несомненно, лайкосик под видосик, подписывайтесь на канал, переходите вниз по ссылочке в описании, используйте мои тактики, схемы и, конечно же, свою удачу. Всем всего хорошего и удачной игры на Crazy Манке. пока-пока.